всем привет у нас интересный бмв автомобиль в работе не получилось у меня снять тогда когда она заехала какой она была была машинка красивая с мелкими небольшими поврежденницами, Ну, но обычные стандартные под бампером тут рыжики лезут а по дверям снизу чуть-чуть ну и так, полирнуть ее там кое-где ПДРчиком отдавить точечки багажник снизу подгнил ну обычная как бы обычная, привычная и вот тут с под угла с герметика лезет коррозия как бы больше из такого прям критичного ничего не было видно не было видно, пока она была вся собрана разобрали машину Саша начал потихоньку чистить, он ей занимается и понеслась скважная дыра. Пока-то счищаем до металла очень большие очаги коррозии. Тут весь кант. Он там весь ржавый. То есть все, что подкрылка натерта, ржавая. Двери по низам, те, которые казались целыми, тоже ржавые. Пороги были менены, вроде, знаете, такие неплохо. Присели, рыжи лезут. Присели ржавчина менено как-то куском тут порог тут нашпатлевано навалено ржавчина дыры вокруг пробок дыры идем дальше около поддомкратника дыры с водительской стороны вообще ужас там просто мясо ржавчина угол сгнил порог помятый но это еще осталось целым. То крыло, которое оказалось целым, тоже снят под крылок. Вместе с подкрылком клипсов снялись краска. Ну, короче, в таком плане. Здесь у нас замена порогов. Здесь у нас покраска всех дверей по низам. Арки под полки. А здесь вырезка дырки. Подкладка закладной и оловом сделаем. Ну, в смысле говорить, если можно оловом. Даже лучше будет. Ну понятно, замена порога. Посмотрим потом по факту, что получается. Крышка с двух сторон. Э вмятину выдавим под ребро. И низа дверей вместе с заменой порога под ребра. Пороги. Двери будут сниматься. Пороги. Тут еще имеются болячки. Вот тут вверху, где натирает, Ну там надо индивидуально смотреть. Под накладками вроде все целое. Ну и полная полировка Короче, то, что планировалось сделать со дня за 4 Ну 4, может быть, 5 дней Теперь хоть бы за неделю Рабочую именно неделю Вытянуть Потому что с порогами тут игры будет немало Пороги, ясень пей не оригинал А копия, как это называется у них Не запомнил, сложное какое-то название Короче, Виталька Каховка Знает, сказал, говорит, ну в принципе поставишь В принципе подходит И тут еще полный антикор полный антикор, потому что тут, тут латки снизу под днищу есть кое-где латки здесь Санек начал чистить, просто коррозия прет, надо снимать надо снимать в общем, много работы есть чем заниматься будем смотреть в процессе, что она там что за хрень такая интересная что она там происходить будет ты смотри, какой быстрый, я не успел даже, Санек, короче, уже плавит Вот сюда бы нужна была, скоро приедет, термопаста, Саша, я тебе сейчас ноги поотрываю. Дверь открой что ж ты делаешь? Салфеточка. Держи, я сотру. Опоздал, грей еще раз. Ну там греет. Грей воздух, еще раз, что? я знаю. Давай, грей, я протру. Потому что там надо держать и с той стороны придерживай. Прогревай, прогревай, прогревай. Отводи. Отводи. Ап, отлично. Ну, можешь края подогревать еще. Ага. Ну, ничего страшного, сейчас страшно, сейчас поставлю. Лучше ее отдельно. Ну, давай, да, ее отдельно проводишь потом. Потому что тут варить смысла нет. Но у меня ключик вортует, извиняюсь, я разговариваю с ключиком. А варить смысла нет, больше пожжем, прожжем, потому что металл все-таки прослаблен. Не да. Ничего нет. Ржавчина вырезана, то есть гнить не будет. А изнутри потом все прольется. А сейчас вставляется, получается, это закладуха, чтобы олово туда не вваливалось. И Санючек сейчас аккуратно. Тут буквально две точки оловом тут, три точки оловом по порогам будет, когда их поменяем. Но до порогов еще тут работы куча, я так понимаю. Мы... Все, уже успеем подготовить, пока приедут пороги. Да ничего там не будет гореть, это дым отсюда идти. На всякий случай. Я тебя понял. В общем, так по чуть-чуть, по чуть-чуть, Саня там повыдирал внутри арок, он полдня сидит, выдирает арки внутри. И я так понял, там ну, печально, да, что-то. Ну, там максимально все, что можно было вычистить. Все выдано. Ты что, гофру на место поставил? Да все там почищено. А, ты почистили и поставил. Все почищено. Ага. Я понял. В общем, блин, старые машины, есть старые машины. Хотели. Да, хотели по чуть-чуть, ну, виделась по чуть-чуть. А сейчас вытягивается так, что ее полноком бы делать. Ну. Нет, нет смысла в эту машину вкладывать такие бабки, чтобы ее делать наполняк. Тут надо с кузовом разбираться сначала с несущей частью. Короче, луди. Посмотрим, что у Сашки получится. Ты шел вам не работал где-то? Ну, поглядим. Я не буду ему мешать. Посмотрим, что, что выйдет. Ну, тут несложно, тут маленький кусочек. Ах, блин, пока я работаю, Саша уже, за, уже, уже закончил, походу. Давай, ты, ты тут грунтуй, пока я там покажу, что ты сделал. Значит, там было завалено оловом, обработано антикоррозионным грунтом, и вот так вот все распыляемым герметиком Тремовским завалено, чтобы с этого конта не было... Контакта не с влагой окружающей ну, подкрылок и закрывает от камней ну короче, заизолировано там очень серьезно, еще и на торец вышли после того, как здесь все загрунтуется, торец вот этот который сейчас не особо красивый подточится ага. подточится то есть он будет ровненьким, красивеньким сейчас склею еще такой Соня, ты знаешь, он сохнет в разы быстрее, чем АППшный да, он, сухой. он сухой На отлип полностью за полчаса И как бы Можно его загрунтовывать смело Далее все будет сохнуть Перед покраской Чешется вот этот некрасивый горбик торцевой И Будет готово Сейчас грунтуется только юбка Пусть стоит, как бы, чтобы ее на колеса можно было пустить. Дальше снимается двери с нее Багажник уже снят И занимается здесь коррозия Вот, то есть надо срезать секцию герметика вырезать тут вырезать вот тут секцию герметоса тут вроде все целое то есть посмотреть до куда резать чтобы шов был одинаково может быть если отсюда то тогда аж до сих резать чтобы этот шов был весь одинаковый потому что именно вот так как БМВ старые клали свои швы ну нет такого у нас герметика в продаже ну нету даже у террасона такого герметика который внутри как пупырчатый и вот такой шов у него получается. Один фиг шов будет чуть-чуть, он будет плоский, широкий, но не будет такой плоско-грязный, как будто сварка электродом варили. Реально, вот электродная сварка. Не положу я так. Нечего ложить так. Вот это вот секретик, конечно, заводской. То есть будет видно, что это не заводской же герметик, но, ну, по крайней мере, там ржавчины не будет. Вот такой вот галунтец темно серый Ствол 1.8 FLG 5. Реально под грунт этот пистолет переборол всех своих конкурентов. У нас под грунт куча пистолетов есть разных. Но этот заслужил почетное место под солнцем. Он хоть и конченый, он хоть и разбирается. Коряво у него шайба соскакивает, но... За свои бабки, я думаю, альтернативу хрен найдешь. Он стоит, как китаец. Сколько он там? 100... 130 долларов, да? 140 долларов. 140... Ну ладно, 140. Розница на рынке. Классный ствол. То есть, грунты, лаки, акриловые материалы. Самое оно. Ровный, широкий факел. Хорошее наполнение. Контролируемый, понятный. Мне нравится. Ладно, тут пока все, ну а я занимаюсь вы наверное уже эту машину посмотрели продолжаем с BMW многострадальный автомобиль который ждет, ждет то порогов то меня он ждет то еще что-то, он у нас задержался по причине э, надобности замены порогов Пять дней мы ждали пороги потом пороги пять дней ждали меня пока у меня появится время на них жаль, Саша у нас не варит так Саша может быть поварил бы их все равно бездельничает ходит что он сделал он сделал только двери низушки и эти крылышки низушки все и ходит бездельничает так что будем делать а, тот порог водительский поменяли в ребро вот так а, чуть позже покажу и оловом заделали стык здесь будем менять вот сюда вверх аж это я ровненько отбил шнурочком чтобы было Ровно начинает резать по скотчу. По-другому не получилось никак. То есть скотч как не клея, ровно его никогда не приклеишь. А -а -а вот из-за вот этой причины. Тут порог почему-то вот именно вот, вот так вот. Латочку вставили в нижнюю часть и все. А -а Что надо сделать сейчас? Расчистить щеткой весь вот этот ржавый низ. Полностью поубирать вот этот клей. Которые сюда накидали, нарыгали. Нам придется также накидать, нарыгать сюда клея. А, заодно поменяется вот этот загнутый угол, который. Ну, он не сильно как бы проблема, но проблема в том, что он сгнил весь. Поразбирали все тут. Лишнее что мешает. Как раз все вот эти вот запятые, которых нету, появятся. Помпам. Помпам. Так, покажу сейчас, что пришло у нас. Какие пороги. Не помню, как они там называются. Короче, порог тут поменял вот так. Тут даже шпаклом подкидал самое такое, что тут рихтовалось что-то. Блин, как бы, где бы показать, я уже все прошпаклевал, походу. Все самые большие точки. Короче, стык вы его не видите, потому что он подолван. Но стык вот тут вот. Вот. Вот. Вот здесь, короче, стык. А оловом подкидал свои проплешины ой, оловом эти. Шпаклом прокидал проплешины Потому что вводить его в ноль, там неудобняк. Вон пороги стоят, вот они, они без отверстий, вообще без никаких, все отверстия делать будем по факту, по факту как пройдут все запчасти, потому что там весь пластик ставить еще надо, оп оп оп-оп-оп, оп-оп-оп. То есть, этот порог я буду менять по принципу, так же, как и тот. Посоветовался с каховкой, она говорит, ты намучаешься, если будешь гнать в какой-то из стыковых ребер. Проще и надежнее, и не ведет в случае, если сделать срез на 2 мм больше, чем надо, и его подвести с той стороны, и спокойно всех проваривать. Не поведет, не покрутит, дырок не пожжешь. А стык будет идеально, то есть ну, ровненьким, никаких не будет мест, которые будут прогорать. То есть фактически используем этот порог вместо закладной, его же сразу и провариваем. А, надобности менять вот сюда нету никакой. Целая остается полка вот это Единственное, что ну, тут вот, два рыжика, тут, тут и вот тут по дверью рыжик их все равно расчистить Придется, ну и красить. Вот, так в половинку. Так в половинку, потому что крылья не снимаются нету нужды, да и в планах этого не было, да и целое там все, нет необходимости. Двери снимаются, потому что двери с двух сторон низочки трасятся. Ну, в общем, в общем, приступаем. Сейчас расчищу низок и, ух ты, тут уже латочка такая мощная. Вообще, ничем не обработана, молодцы. Кстати, она нам сейчас будет мешать, эта латочка. Придется ее чуть-чуть вот так вот ампутировать. Варили ее изнутри. Ладно, ампутируем, отрежем, берем. Сейчас пока расчищаем весь клей. Так, поподчищал я так, чтобы видны точки были. Ну, тут точки Это полбеды. Еще точки где-то вот тут. Поэтому я себе так кусочек порога вскрыл. Аккуратно, чтобы усилители максимально не цеплять. И теперь нам становится видно. Хотя бы где идет зона первого усилителя. Вот песочек поддомкратники целые с этой стороны, конечно, все печально выглядит ну да ладно, сейчас буду секциями его вырезать, потому что целиком за раз эту пластину прогнать, это жесть Саня тот порог снимал, он его готовил на него полдня потратил, пока повырезал, подсверливал все то есть за один день ну, я, допустим, не поменяю два порога тем более, что тот был подготовленным уже под замену я только подогнал и поприваривал сейчас вот так вот отсекаем Тут чистим, ищем, где нам, где нам что сверлять. О, блин, это не первый, но, наверное, последний раз, когда я берусь сука, за эти замены чего-либо. есть пошла вода в хату. откручиваем порожек дальше так удобнее смотреть нет сверлился никто тут пороги не менял не трогал они полностью заводские их только участками полотали где там совсем все плохо было и печально вот а так вроде все внутри даже чистенько в эпоксиде. есть конечно, вот тут под этим краем вылазили такой коррозии поверхностной, но ну, я надеюсь сейчас откроем, почистим, что там что хоть там внутри все вот такое, как как вот тут ну так неплохо даже срезали раскрыли, зачистили почистили сзади, почистили ну, там чуть более коррозии прихвачены, потому что там были работы, теперь у нас есть подарок из Германии это цинковый грунт. Цинковым грунтом. Здесь открытый металл, потому что другой защиты именно сейчас мы дать не сможем. Потом мы дадим защиту э, морели туда воском. Но это будет потом. А цинковый грунт ⁇ это единственный грунт, по которому можно варить и который держит защиту при этом. Виталька каховка, если созвонился, только что ему понравился уполовский грунт, я ему как-то отправлял с пробных тестов цинковый половский грунт. Так вот он говорит тоже реальная тема, лучше чем борьи тоненький слой, хорошо по нему варить. Сейчас пробшикиваем все, что у нас потом будет закрыто. А еще цинковый грунт он кроме то, что по нему можно варить Он дает хороший антикор И он самостоятельный Он не требует Потом закрытия ничем Интересно, нахрен вот эта пена И вот этот лопушок, который висит тут на пене Вокруг них только он На куске пороги можно посмотреть Что вокруг них образовывается ржавчина Зачем они тут нужны Очень интересно Будем не знать Давайте туда Запах у него ядрененький, конечно Все. Сейчас пока я буду подгонять порог Он высохнет Он высохнет, станет таким, как Ну реально, как будто слой цинка Понятно, что это не полноценный цинк Но это лучше, чем ничего Теперь из нового порога Я режу По вот этому ребру Новый порог И подвожу его снизу к этому. А, блин, еще надо с торца убрать вот эту штучку. Продолжим заниматься. Тут все, грунт высох. Набиваем отверстия. Размечаем, где эти попадают по местам. Их набиваем. А, тут кое-что лишнее отмечал Сейчас наживляю, прихватываю струбцинами, чтобы он держался по на месте. И можем начинать отваривать. Внутря я ничем сейчас я не обрабатываю, потому что если это обработать грунтом, в этих местах он сгорит, собственно, самых важных, а тут он хорошо оцинкованный, к цинку даже не берется олово. <laughs> То есть это значит цинк хороший. Я с той стороны пробовал. А, поэтому тут все будет обработано потом через вот эти ревизионные отверстия. Через них будет задуваться сюда Приступаем. Накидываю порог на струбцины, делаю прихватки, спереди, сзади. Парочку снизу. Проверяю, чтобы все там сходилось по конту. Порог кривенький чуть-чуть. Но, в принципе, все совпадает неплохо. По отверстиям все хорошо тоже совпадает. В упор приходит. То есть попал, в принципе, точно. Ну, теперь что? По нижним отверстиям поджимаю молотком каждую точку. Провариваю. Тут та же история. А здесь сначала точечками, а потом... Потом сплошной, обчистка и олово. Ну вот я еще сейчас позвоню раскаховке, У меня огромная огромный вопрос, стоит ли сплошной ложить вообще. Надо проконсультироваться, потому что времени это отнимает просто уйма. Все-таки сплошной шов. Потому что работа с оловом. Если туда попадет олово, идея это ж не олово, а паста. Я не смогу ее достать. Это будет печаль. Ну да ладно. Варил точечками. Точка, точка, точка, точка, точка. И пошел по порогу. Возвращаюсь. Добавляю, добавляю, добавляю. Времени отнимать много. Но зато ничего не идет. В принципе тут ну, ровно. Ровно все хорошо. Теперь э, берем круг зачистной. Зачищаем точки. Эти снизу бубери, которые торчат. Ну, они, кстати, не сильно торчат, но все равно зачистить надо, тут же клей будет клей, пластик где-то приходить чтобы ничего не мешало, просто такие шушери, которые торчат ну, могут мешать дальше после зачистки покажу уже на олове пришла мне термопаста, та, которая защищает соседние элементы, как раз ее проверим, покажем и посмотрим, нужна ли она вообще или не нужна вот такой порог получаем Счищаем цинк, по которому сейчас будем работать пастой для лужения. Сниму сейчас дверь, чтобы ее всю не мазать э, термоклеем этим термогелем. Мазать термогелем буду только здесь, где загрунтовано, чтобы не, не жгло И переднее крыло. Так, теперь займемся термогелем. Инструктаж мы провели. Набираем его. Вот такая же и примерно толщиной 5-8 мм. Надо его распределить в зоне, которая у нас будет подвергаться нагреву. Термогель не одноразовый. То есть то, что останется в подвижном состоянии в живом, то можно будет собрать, обратно положить и использовать фарктоварно. Термогель я так понял, он обгорает в процессе работы и хорошо отделяется друг от друга живое от неживого уже. Нет у меня особо времени проверять его на отдельных каких-то э, кусках тестовых. Ну, просто времени реально нет. Э, крыло тут все равно будет краситься, но по возможности, чтобы его хотя бы не готовить. Тут на торце надо просто покрасить. Ну, поскольку не за дверей все красятся, само собой и крыло по пути покрасим этот кусок. Но не хочется, чтобы оно обгорело. Заодно проверим, как это все дело будет работать. Вот. Думаю, более чем достаточно. Сейчас лишку вот так вытираем. Еще раз вытрем, обезжирим там и будем наносить пасту для лужения. Единственный минус этого геля, он на вертикалях я пока ходил там, занимался своими делами, он на вертикалях чуть-чуть опускается. Может, я, конечно, много наложил тут, посмотрим. Я им первый раз работаю. Теперь прогреваем наносим Там не догрел, то тут перегрел. Вот термогель становится такой, как корочка. Да, он корочкой покрылся. Сейчас приловчимся, пойдет быстрее. Уже нереально. греем, разглажим и посмотрим, как у нас там термогель сработал. Потому что у меня в районе кантика вот тут уже поплавила краска. Ну, да, мы все равно снимать не страшно. Ну, примерно в таком духе и работаем. То есть оловом как раз тут есть чуть-чуть именно в этой зоне, где еще нет ребра хорошего на пороге, чуть-чуть а повело. Подложили сразу олово и спокойненько потом перечухаем. Понятно, что шпакло тут по-любому ляжет, как ни крути, потому что ровнять весь порог оловом просто дорого. О, давайте самое это главное. Термогель. Термогель. Что он из себя представил у нас? Значит, он весь покрылся такой пим-пим-пим непробиваемой корочкой мягкой. Сейчас посмотрим, что у нас можно забрать обратно, а что нужно выкинуть. Поближе ставим. Значит, край. Ну, это понятно, сухарь на выброс. Тут край на выброс. А что же можно с него взять? Я, вот, честно скажу, не знаю. То есть в нем что-то как бы и есть, еще живое. Но ну, то, что внутри остается, вот эта корочка снаружи. То, что внутри, я так понимаю, это еще можно использовать. Но с этого уголочка, понятно, тут неразумно как бы что-то сохранять. А вот с переднего крыла там уже можно что-то подсобрать, чтобы не выкидывать. И, как сказал Женя, что этот термогель можно опять повторно водичкой размачивать. Чуть-чуть. Он становится живеньким. И как бы работает нормально. Посмотрим. Сейчас мы тут дочистим. тут уберем, Что мы видим? Мы видим, что снизу у нас вот тут вот, даже вот тут видно, что подгорела краска. Грунт весь целый остался. То есть по грунту Никаких воздействий особых нет Значит термогель работает Да, он конечно не сказать, что дешевый Но если процентов 30 при каждом, э, при каждой работе только выбрасывается А 70 остается То купленные полкило, я допустим себе полкило оставил хватит надолго это получается дешевле, чем перекрашивать не нужно. Просто тут, допустим, еще фиг с ним на этом эмброссе. Можно перегрунтовать, ничего страшного. Это я просто попробовать взял. А вот такой случай, как действительно, переднее крыло. Чтобы его не откручивать, а чтобы открутить переднее крыло, надо там двери снить, подкрыл, еще что-то. И трата времени туда потратил денег 5-7 евро. Закидал, защитил, снял. Как бы все нормально работает. Продолжаем дальше. Ага, ага. Попался Так, закончили Порог Чуть-чуть отвлекает, поэтому Не все показал Машинкой э, Что это у нас? Кубитрон 36 зерно Обдираем, потом Рубанком и еще там Что ты выдираешь, я так и не понял Самый кантик, так я Нет. его почистил, он чистый был Нет, Смотри, видишь какой он тут? Видишь какой он тут? Короче, тебе что это не нравится. Это. А, так все неплохо. Есть пару мест, где надо подкинуть шпакло. Потому что чуть-чуть ну, волна пошла. Заваливать это оловом будет ну, многовато. Доваливать. Доваливать надо. И не факт, что когда будешь греть, это пятно не увеличится. Оно может пойти. Потому что когда работаешь оловом, реально сильнее нагрев, чем сваркой. Тут, если... угу. а, тут и так сюда ушло полных две палочки. Именно сюда. Это не, не слабо так. Это получается 450 грамм. Не забудь, знаешь, о чем? Сода. Сода. Сода, потому что я не сделал. И, в принципе, на этом все. Покажу сейчас, как гель отработал на переднем крыле. Вот я снял гель. Никаких. Даже намека нет. Даже вот тут, где он с краю лежал, даже тут не обгорело. Ничего. То есть гель реально работает. Прям реально тема. Чуть-чуть финансово затратно, но тема. Я просто проверил на этом крыле, потому что было интересно. А ну краситься не страшно. Но ну, рабочая тема. Саня, ты ну, сильно выдираешь. Так я сам вершил. Ты и так уже шов открыл. Это шов в верхний край-то я открыл. Но он был открыт вот так, а ты его еще дооткрываешь. Так я выше что... Ладно, делай все, да, равно тебе я... выводить. Остается по этой машине. Она значит что? Сегодня Саня заготовит порог. Этот тот уже готовит как было, да? А, грунтуемся и в открас уходит. Посмотрим уже, что будет готово, потому что она растянулась и так это. Ну нас сколько уже? Третью неделю, наверное, стоит. Да. Ну, две недели точно она у нас находится. И из этих двух недель реально работает четыре дня на машине. Не то это четвертый, можно так сказать, день вместе с Зами Ждем готовых результатов. Я, я вырезал, потом ты вырезал, поварил и сегодня делаем. Я... Короче, вот два дня, 2 ,5 2 ,5 дня пороги. Да, мы не плотно прям ими, но сегодня больше через дня я этим порогом а занимался. Там, по за... А все остальное за 2... два Ну да, в общем, с разбором за два дня ты сделал. Посмотрим уже на какой-то промежуточный еще и на готовый уже. Может в процессе открас. Вернемся сюда. Так, чуть-чуть по БМВ еще пройдемся. Скоро она готова к отдаче. А, открашена, значит, у нас внизочки. Краску делал сам, потому что у нас она крашеная, ну, просто перекрашенная. Вроде как в номере, но, блин, у нас по номеру не отстреливало вообще. А, дверь волоская, а, а, Да, да. Дверь, дверь, вот она в заводе, свет. То есть тоже есть небольшое отличие, но оно как бы терпимое. Багажник получился в стык идеально. Ну, для, для самодельной краски, для человека, который к колористике имеет отношение как шиномонтажник к малярке. Вроде как и неплохо. Сейчас Александр добивает у нас крышу. Что ее моем, наверное, да? Бампер. А, бампер еще. Моем, проверяем. Мне нужно поработать, попдэрить ее чуть-чуть. Катаем ее в жидкое стекло. И хорош, наверное, с ней заниматься. Потому что машина из того, что изначально приезжала, значит, что у нас добавилось. К изначально приехавшему У нас добавились три двери по наружке. Ну, не за по наружке. Одна по внутрянке. У нас добавились крылья передние полностью под лаком. Крашены углы. Их вообще не должно было быть. У нас добавилась замена порогов. Оловом заваливались арки, вот -а, одна юбка бампера, нижняя часть у нас добавилась сварка резко обнаружилась не знаю, как можно было вообще порвать пол или что-то пихали, или на что-то напрыгнули короче, я тут заварил сейчас залился цинковым грунтом оно сохнет, потом промажем гермитосом и само собой покрасим также, что у нас добавилось глобально больше ничего Прямо из такого. Ну, вот это вот глобально больше ничего. Затянуло машину в общей сложности уже три недели она у нас. Вот ну вот. Да. да, ну какой месяц. Она приехала 12-е, я говорю, сегодня четвертая. Еще неделя. Вот три недели ровно она у нас стоит. Из которых большая часть это простой мы ждали. Больше, больше. Она пять дней стояла, когда я получил пороги уже. Просто пять дней она стояла. И до этого она стояла неделю. Ну, ты от нее уже устал. Вот так вот. Делал, в принципе, все. Сашка сам я только пороги поменял И то, один резал я, второй резал Сашка Только пороги Я поварил, потому что Работы куча, видосов сейчас Будет, будет все реже Да, полная обработка, установка Всех клипс на место Целый день заняло Да, защитки, всякие андапки, молдинги Порошки, сапожки Вот эти, это все так время вытягиваешь. Просто жесть, жаль что вот по большинству вот таких повреждений я не доберусь у меня просто инструмента нету что туда добраться и машина выйдет в стекле вся блестящая шикарно выглядящая а блин а кривая сверха дверей капот там в некоторых местах будет просто кривенько ну тут мы ничего не сделаем в дальнейшем эта машина планируется под проект у человека будет интересно я думаю ну, а теперь посмотрим... А, по полировке. Полируется все автомэджиком. А, чуть позже видео я выпущу. Я буду вон там, красная Красной стоять стоит, Серегина, ее полностью загонять а, под полировку в керамику. А, то есть ее переполировать буду а, в керамику. Будет все все пастами автомэджик. Покажу ее. Ну, скажу так, наперед, очень и очень она зашла. Мне эта паста, не он нравится. Будем посмотреть, что у нас получится. Стекло и керамика на Бэху Будут от Everglass. Уже куплено, уже лежит Кто подписан на инсту, те уже Посмотрели, подписывайтесь The Penal Там много нового И кстати, весь инструмент, который есть на продаже Материал тоже только там Мы Завершаем BMW Она натертая Антиголограммой Третьим номером автомеджика Загнал в камеру, чтобы из бокса рабочего не садилась. Сейчас протру, обезжирю, пройду, прокорректирую еще кое-какие точки, какие не видели изначально. И что? И все. Можно сказать, что мы заканчиваем с этим автомобилем. Я еще на нем испытаю жидкое стекло. Это верглаз. Ну, просто попробую так, для себя. То есть клиент за это не, ну, не войдет ему в счет. Это будет такой как бонус. По машине и так э, общие работы <laughs> в два раза больше, чем планировалось. Сумма выскочила такая, что ну, знаете как, работа не видная по объему именно. А по цене вытянула не кисло так. Вот. Сашка выпилил ее хорошо. Знаете, прям загорелась такая красивая стала. Моя задача теперь дообжиривать все. Растереть стеклышко и закорректировать то, что есть. Ну что, приступим. <coughs> Зеркала поставлены на место. Перемешан эверглаз монокод, это стекло. Сколы прокапаны базой лаком. Все предварительно обезжирено. И приступаем. Стеколышко нанесу в один слой. Располируем салфеточкой. Посмотрим на готовый результат. Как сказали представители компании в Украине, у которых я покупал это, через 5-6 часов машины можно эксплуатировать, мыть. Ну, желательно через неделю. Понятно, что можно раньше, если все хорошо высохнет, но желательно через недельку. Все потратила минут не знаю, 20 может не спеша располировал растер по эффекту чуть-чуть добавляет блеска чуть-чуть буквально но тут уже некуда добавлять все наполировано а в ручках заметил что именно в ручках там где не зарез нет отполировать. А сглотнула матовость, то есть царапины видно, но нету матовости такой сильной. То есть чуть-чуть это делает дело. Да и все, собственно. Пытался найти на капоте, поскольку делал его в четырех частей, какую-либо разницу между уже натертым и еще не натертым, не видно явно. Поэтому можно сказать, что ожидать какого-то вау-эффекта от этого стекла нет. Появится гидрофоб на некоторое время. Ну, моек может на 10 это самое простое средство, то есть это реально самое простое средство овергласа. Оно просто в нанесении, я никогда еще не работал овергласом, это мой первый раз, первая проба. Просто в нанесении, легко располировывается, в принципе, накосячить. Я бы вот даже обратил внимание, где-то тут, то есть откуда начинал, увидел, чуть-чуть не дотер от тряпки след, подошел, растер, никаких проблем. Хотя прошло минут 15-20 примерно пообщаюсь чуть позже с хозяином, спрошу, как там гидрофоб у нее себя чувствует, как моется, как тут держится грязь, потому что, самому интересно, средство недорогое, я бы хотел это средство отдавать клиенту, ну, под этим средством отдавать клиенту каждую машину, которая у меня полируется. То есть, отполировали, даже не важно, заказано, не заказано, себестоимость там в районе, ну, до 20 долларов самого материала, который уходит на машину, это не настолько большая сумма, чтобы на этом экономить, а общий результат ну, конечно, машинка смотрится хорошо, мне нравится посмотрим на ластиш, фантастиш осталось повесить номер и можно сказать, что все готово смотрится машина круто за исключением тех мест, которые я, к сожалению, не дотянулся к ним не дотянулся, чтобы выдавить пдр -ом. хреновый мне меня подверщик. по цвету по цвету совпало очень даже хорошо для этого. Цвета на солнце под лампами. Да, есть небольшая разница в полутоне каком-то. Но опять же, подбирал я к верхней части крыльев. Нормально, для такого цвета вполне себе нормально. В тени вообще разницы никакой. Под лампами в боксе тоже незначительная, незначительная. Ну, получается чуть-чуть разноцветный потому что дверь выпадает замененная дверь как, не знаю почему вот эта дверь выпадает передняя правая тоже по цвету вроде крашеная машина вся кем-то а выпадает как-то зеленее она странно цвет красивый интересный такой крупное зерно первого смотрится все заканчиваем с этой машины долго она нас мучила. По всем вопросам материала инструмента Потому что тут много было показано Чего я применял, чего у меня новое появилось Если у кого есть какие вопросы Пишите в комментариях Либо дам ссылку на Где я покупал Либо и просто часть товаров Это из Германии, привезенная Она у меня лежит, поэтому кому что надо Пишите, отвечу Всем пока